Если говорить о том, что люди в этой жизни стремятся к любви, то есть несколько уровней понимания этого вопроса. Самый простой – это отношение друг к другу с точки зрения морали, этики, нравственности – это тоже форма любви. В реальности любовь – это очень объемное, очень емкое, очень высокое понятие. Но если говорить о том, что такое любовь среди обычных людей, то это отношение… Выраженные как уважение, признательность – это постоянная тяга, либо привязанность. В моем понимании привязанность устраняет понятие любви. Но люди сейчас привыкли к тому, чтобы думать о том, что я люблю этого человека, или этот человек любит меня, и он должен, либо я должен. Сейчас вот многие люди уже приходят к тому, что никто никому ничего не должен, но тогда этот процесс также умаляет достоинство такое высокое, как любовь. Потому что никому никто ничего не должен, появляется безответственность. Из этой безответственности рождается не любовь, потому что тут тоже возникают сложности. И это игры разума в реальности. В моем понимании, с точки зрения того, скажем, предмета, который я сейчас преподаю, любовь я рассматриваю как постоянная забота. Это, кстати, форма духовности как выражение постоянного э, аспекта любви в виде заботы и создание условий для того, чтобы у человека появилась возможность идти по пути самопознания. Любовь – также постоянное посылание внимания. Если, допустим, один человек любит другого человека, он все время о нем думает, его тянет к этому человеку. Но это личность так решает, что его тянет к этому человеку, потому что есть объект, есть желание увидеться с кем-то, есть желание быть возле кого-то и так далее. Есть любовь, допустим, духовная, к учителю, к Богу в первую очередь. Есть обычная человеческая любовь – любовь к мужчине и к женщине. Это постоянное ощущение чувства э, скучания, да? вот люди говорят, вот люблю, скучаю, не могу, вот есть такие слова. А по сути они не до конца понимают, что это за чувство. Любовь должна окрылять, должна создавать творческий, э, скажем, аспект в жизни, да, то есть человек, который любит, он одинаково любит все, по идее, но кто-то в нем это спровоцировал. Так вот любовь – это постоянное посылание внимания к какому-то объекту. И если мы говорим о том, что мы кого-то очень сильно любим, тогда это в какой-то мере не совсем правда, потому что если мы себя не любим, мы и других тоже не можем любить. Если мы не понимаем, как мы к себе относимся, как мы можем понять, как относиться к другому человеку. Но оно где-то за пределами ума возникает. Допустим, человек не понимает, но вот он любит. Тогда надо задать себе вопрос, действительно ли это любовь, либо это привязанность, либо это желание исполнить желание ради самого желания, а по сути человека никто не любит, просто хочется реализовать какие-то желания. А если, допустим, человек по-настоящему любит, он начинает смотреть... На других он тоже испытывает чувство любви, расслабленности, радости внутренней. То есть я вот все сейчас это все в кучу собрал, по сути, и попробуйте разобраться, где в этом любовь на самом деле. А может быть это любовь, когда вы сострадаете с элементом жалости, либо вы сожалеете с элементом сострадания. Это тоже форма любви. Это очень емкое, очень объемное, как я скажу, говорил уже до этого. И достаточно непонятное слово, по большому счету, потому что это переживание, одно слово ничего не дает. Мы говорим, любовь, любовь нужно любить и так далее. Научите любить человека, который никогда этого не испытывал. Если ребенок, допустим, родился и его не воспитали, не дали ему чувство любви и добра, как он будет любить? Как сделать так, чтобы эта любовь пробудилась в нем? Здесь требуется очень мощная трансформация, поэтому, когда говорят, что такое любовь, в моем понимании, Любовь – это не просто слово, это переживание, постоянное переживание излучения добра, какого-то ощущения, заботы, постоянного, скажем, посылания этой энергии, которая выражает себя как благость. Ну, а если говорить, что есть любовь двух людей, то в моем понимании само ощущение любви, переживание, это божественное чувство. Как я вот в некоторых роликах уже говорил, что два человека друг друга любят. Они думают, что они любят друг друга. На самом деле они оба переживают единое чувство, которое им Творец дал в жизнь. Их объединила это, энергия. Мы сейчас не говорим о химии. Мы говорим о переживаниях за пределами просто обычного, скажем так, психофизического аспекта или реакции тела. Потому что на самом деле химический состав тоже меняется в теле проще говоря. То есть это моменты реакции, они как бы на физическом плане выражают себя, но все же это рождается в астральном плане. И если убрать это чувство Творца, который дал, который дал это чувство двоим, останутся просто два человека. Куда делось это чувство? Любовь была и потом прошла. Поэтому любовь также можно переживать в состоянии Единство двух в направлении достижения одной цели. По большому счету, интенсивное горение огня может снизиться до просто обычного пламени, да, либо до минимума. Пусть даже угли. Был яркий костер, большой костер, потом он снизился этот аспект горения. Остались одни угли. Но угли это тоже огонь это форма огня, только в меньшей степени. И вот эти угли – это, может быть, выражение как э, аспект уважения и преданности души душе, по большому счету все души, которые друг друга любят здесь, это то чувство родства, которое идет с прошлой жизни, по сути человек в этой жизни испытывает чувство любви, как он называет, к какому-то человеку, даже не понимая, что это просто опыт прошлого. А потом, когда люди живут вместе, эта интенсивность снижается, и получается, что у них любовь пропадает. Они говорят, вот было все нормально, год, два, три, там, пять, а потом все исчезло. Полюбил другого человека, но это просто связи, прошлые связи, которые возникают в силу кармических особенностей, определенности пути, да, судьбы, и человек встречает другого человека, любил этого, потом любит другого и так далее. А по большому счету ведь люди должны стремиться к единому восприятию этого чувства. То есть, мы можем и даже необходимо научиться дарить эту энергию всем, абсолютно всем. Я говорю энергию, чтобы было понятно, что это излучение. Без каких-либо э, разделений, в состоянии единства и двой, недвойственности. То есть, это постоянное излучение в объективном состоянии, когда вы просто любите и в этом видите Творца. По большому счету, это высокий аспект любви безусловность, но если вы любите кого-то конкретно, потому что у него красивый нос или губы или глаза, здесь в этом ничего плохого нет. Ум разделяет всегда, например, в концепции дао или йоги ситхов, допустим, там вообще нет понятия некрасивого или неправильного, потому что у этого совершенного, абсолютно проявленного Творца ничего некрасивого нет. Но ум разделяет – это красиво, это нет. Здесь вот он был такой, раньше он был хороший или она, а теперь он изменился, раздобрил. И все, и любовь прошла. Это потому что уровни привязанности. То есть любовь у некоторых людей находится в Муладхара чакре в Сватхистана-чакре, в Манипура-чакре. Есть даже в Анахата-чакре, в сердечном центре. Но она с обидой, потому что эта чакра, с другой стороны, это анти-чакра. Но я шучу, я имею в виду, что… Качества ее высокие, возвышенные, но другая сторона медали, может быть, обида, какие-то проблемы, и здесь любовь совсем другая. Надо все это очищать. Нужно подниматься над этим и фактически воспринимать, научиться воспринимать всех одинаково и ко всем относиться одинаково. Чтобы этого достичь, резюме, научиться любить себя, познать кто ты на самом деле, выйти за пределы обычной привязанности. Мне нравится, что у меня… Вот такой цвет волос, мне нравится, что у меня там одно, второе, третье, что вот у меня есть такое, а у других нет. Или наоборот, у меня это, этого нет, у других оно есть. И вот эти разделения, они фактически приводят людей к страданиям. Поэтому, чтобы не было страданий на самом деле, нужно научиться подниматься над этим всем, Что просто объяснить, что такое любовь словами, невозможно. Как любить, трансформировать сознание испытывать постоянное чувство радости, выходить за пределы эгоистических состояний, выходить на уровень покоя, где возникает чувство, и это чувство, оно будет постоянно струиться. Сначала оно струится, потихонечку возникает, как рассвет потихонечку возникает, а потом становится ярко от солнца. Вот так же и чувство просыпается, это перерывы, как говорится, возникающие перерывы между тем, что любовь появляется и исчезает, появляется и исчезает, между ними есть дистанция определенная, как бы качели раскачиваются. Но наступает момент, когда яркая вспышка, она надолго задерживается. Потом она гаснет, но вы никогда не теряете этот аспект. Она остается тихой радостью внутри, и тогда вы просто любите без того, чтобы желать, чтобы вас любили. Это состояние мастеров, когда они просто излучают любовь, им не разно, без разницы, кто к ним приходит, они не оценивают человека. Безоценочное видение или взгляд на жизнь. Отсутствие суждений – вот это есть настоящая любовь, когда нет суждений, когда мы не сравниваем.